Военный аналитик Юрий Кнутов в интервью изданию iReactor рассказал, в чем заключаются особенности боевой машины поддержки танков «Терминатор». На вооружение разработка, предназначенная для уничтожения вражеской техники, поступила почти спустя 20 лет после первой демонстрации ее возможностей. Бои с участием ограниченного контингента советских войск в Афганистане показали, что отечественные танкисты остро нуждаются в машинах сопровождения для успешного подавления живой силы неприятеля, а также его легкой и тяжелой бронетехники. Требование к новинке помог сформулировать сам боевой опыт. Речь идет о возможности осуществления кругового обзора, многоканальном комплексе разнокалиберного вооружения, а также высокой унификации с уже существующими образцами. По защищенности же разработка не должна уступать полноценному танку, — сообщил Кнутов. Первый экземпляр перспективной боевой машины поддержки танков, созданный на базе хорошо зарекомендовавшего себя Т-72, был показан в 2000 году и до 2002 года постоянно модернизировался. Усовершенствовали командирские прицелы, заменили противотанковые ракеты на более мощные, усилили огневую мощь двумя пушками и пулеметом. Несмотря на то, что ни в одной стране мира ранее подобной техники не делали, передавать разработку войска тогда не решились. Юрий Кнутов отметил, что только в конце прошлого года боевую машину поддержки танков «Терминатор» поставили на вооружение. Примечательно, что богатое оснащение позволяет отечественной БПТП действовать не только совместно с танками, но и отдельно от них, причем на различных участках местности, в том числе в городе. Правда, в последнем случае тактика использования техники несколько меняется. Здесь она должна ехать позади пехоты, прикрывая действия основных сил. Внушительные характеристики позволяют терминатору заменить на поле боя сразу несколько машин. Впечатляет и система управления огнем, оснащенная прибором ночного ведения и лазерным дальномером. В купе с парой тридцатом автоматических пушек, Четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами, двумя тридцатым гранатометами и семь целых шестьдесят сотых пулеметом СЛУ есть возможность осуществлять круглосуточное всепогодное наблюдение за целями их уничтожения. При этом специалисты Министерства обороны планируют и дальше модернизировать БПТП, оснастив ее более динамичным газотурбинным двигателем. Конструкторы уверены, что за подобной техникой будущее классического боя так как архаичные 125-м танковые орудия уже давно не отвечают требованиям времени. Недавно специалисты американского журнала The National Intest назвали вооружение российской армии терминаторами не очень хорошей информацией для Пентагона. Как утверждает обозреватель издания Питер Сучил, возможность использования в ВС РФ новой боевой платформы серьезно обеспокоила командование США. И эффективность распиаренного Соединенными Штатами противотанкового ракетного комплекса ФГМ-148 «Джевелин» весьма преувеличена в целях рекламы. Особенно несовершенным ПТКК полосатых смотрится на фоне передовых российских разработок, считает главный конструктор по ПТКК КБ приборостроения имени Шипунова Михаил Андреев. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.